Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков И сегодня у нас начинается модерация на Сабишоке Я попросил модераторов сделать паузу И сейчас заниматься тикетами буду я Сейчас у нас пол первой ночи и Тикетов не так уж и много Поэтому ущерба, я надеюсь, не будет Если что, сегодня я решил позвать Главного администратора на Сабишоке по модерации Это Элл Хакинг Привет всем Привет Смотри, пока я начинал ролик Тут уже пришел тикет на читерство На ХСДМ Вы не на прайме Так, вставить на Прайм. Принять тикет. Человек со вторым рангом не промахивается почти никогда И попадает в воздухе, введя по голове Сочинение, чего он написал Давайте сейчас зайдем Приконнектимся на сервер Нарушитель у нас человек по имени Нук У него 3 часа на на Забе Шоке Элла 1, это нормально? Давайте смотреть, это единственный тикет на него Посмотрим, насколько он правдивый так, я прописываю сразу же в консоль хайд и прописываю ESP Хайт э, закрывает меня в списке э, присутствующих на сервере И ESP это ВХ на сервере Ну что ж, мы сейчас следим за человеком э, Как нам описали, он не промахивается и что еще было? В, голый, э, в полете по головам были Хорошо, давайте смотреть Ой, ну Он стреляет, кстати Я не знаю, что будет, но он стреляет очень <laughs> странно он э, любитель пострелять в никуда Да, очень странно um, хорошо Чувак, он очень плохо стреляет Ну, человек писал про Не промахивается Я бы так не сказал, что он не промахивается Если что, прямо сейчас мы на сервере ХСДМ Здесь десматч с только включенной головой В тело попадает поле не засчитывается Поэтому он стреляет только в голову Максимально чист Ну что ж, читов не найдено Вы закрыли тикет, отлично Первый тикет у нас есть Погнали дальше Если что, давайте сегодня записывать то количество тикетов, которые мы закрыли О, смотрите, этот тикет золотой, знаете почему? Потому что мы решили сделать очень интересную тему Если отправитель тикета, человек с премкой, на него больше приоритета То есть если большой поток тикетов, то шанс того, что первым прочтут им над премки, он намного больше Тикеты все рассматриваются, просто они будут рассматриваться быстрее То есть в приоритете игроки с премиум. Да, Минус сервер. Давайте зайдем посмотрим. А сервер у нас на ретейке 27 -м. А, смотри, кстати, реально сервер минус. А, нет, заходит. Смотри, Netgraph 3. По нагрузке все нормально. У игрока нужно уточнить. Да, я сейчас уточню его. Килим, а, ты меня слышишь? Килим. Килим. Я так думаю, значит, проблемы нету, раз он молчит. Да, да, да. Он кинул тикет, поэтому я его перемещаю в спект. Килим, ты меня слышишь? Килим, ты меня слышишь? Ну, кстати, у него по описанию живу, рассказательные знаки. Ты видишь это? Да. Это к... Я говорю, ребенок, скорее всего. Килим, приветик. Хочешь кушать? Килим, а ты смотрел тачки 2? Килим? Килим, ты смотрел тачки 2? Если что, Килим, если ты будешь в ролике, в комментариях, пожалуйста, дай мне знать, зачем ты кинул тик на сервер. Он работает. Кстати, Килим, напиши еще, пожалуйста, как тебе тачки 2 все-таки. Нет нарушения. Второй тикет. Отлично, идем дальше Еще один приоритетный тикет принять И здесь у нас это ХСДМ One Tap. Чел просто прыгает и все даже, даже не стреляет Что это за язык? Так, ладно, хорошо, заходим Нарушитель у нас турбо-психопат Турбо-психопат Получается э, нарушение на то, что он неправильно играет в режим Скорее всего просто бегает, прыгает по карте и не стреляет никто. А, смотрите, так чел реально дурачок ну, это неспортивное него... не поведение, получается, 12 часов бана. 12 часов бана, хорошо, я прописываю админ, управление игроками, забанить игрока, игрок на сервере, а, на всей сетке с или только на режиме ХСДМ? А, на всей сетке, а отдельно это идет только на ХНС и а на Джейл. Неспортивное не поведение. Сколько бан, банить? 12, 12 часов, часов. Все, отлично, ребят. Третий гребаный тикет, отлично, все, чел в бане Ой, как же, как же, как же это хорошо Нарушитель был наказан Отлично, третий гребаный тикет, идем дальше Опа, попрошайничество Попрошайничает реал деньги Смотрим Заходим. Можно еще историю чата там пониже почитать. А, да, да, да, да, да, да, да давай а, На него уже кинули 4 тикета Сообщение в чате, он писал Voice on, voice on, voice on, реклама, voice on А что это за команды? Так, ладно, давайте посмотрим. Он уже получал мут. Он оскорблял администрацию Очень интересно, что с ним Что это за покемон Так, э, ребят, здорово э, Мы получили тикет на этот сервер От попрошайничества От человека по имени Фрупис Я хочу спросить, это было именно так? Да, что пройду Если что, это нарушение правил И он будет получит наказание А Фрупис, зачем ты попрошайничаешь? Не, я просто попросил 10 рублей 10 рублей, зачем тебе? Не, ну я типа за не а за работу хотел 10 рублей. Какая работа? Я сказал, я могу вам пройти карту за 56 секунд, если вы мне дадите 10 рублей. На за их аккаунт? Что? На их аккаунте? Ну, если бы они согласились, да. Да, это по факту нарушение Ты получаешь шмут голосовой э, на несколько часов. Сколько получается? 6, 6, 6. 6 часов попрошенничества. На 6 часов за попрошенничество. Окей, как раз посплю как раз спит говорит Четвертый гребаный тикет Н Нарушитель был наказан Еще один попрошайничество, погнали Просят скины у -у -у -у -у -у -у. Погнали. А да. Можно чат посмотреть Да. Я а, смотрю. вот, смотри, парни Есть у кого не нужны скины, собирай на пропуск Я прописываю админ Управление игроками Отключить чат И попрошайничество, попрошайничество 6 часов, да? Да, все верно Все, бан получен, спасибо за тикет, удачи Пятый тикет прямо сейчас у нас э, завершился. А, нарушитель был наказан. Пока все идет хорошо. Читерство. Черт. Ой-ой-ой, он активный. Он гонит на людей с читами. На инспреп, он всех обвиняет. Он уже нарушал правила. Читеры любят так делать на других. Правда? Нагавали. По статистике, да? Да, типа отвести от себя подозрения. Очень зико, очень, да. Among Us, Через Салюзе. он с блядь, я постоянно дал, для себя хорошо. Просто через воду, ну через воду, через стену, водился за мной. Бля, у меня, я бухой, нет. позабывал все. Проверить, через пробу на последние программы, ебать, то я тебе говорю, ты видишь там енот или ещё какую-то Давай. Если что, на Кристалзе пришел все-таки э, тикет только что, поэтому я сюда зашел. Хорошо, я по твоей просьбе сейчас займусь этим. Я, я пригласил Кристалзи на проверку. Что добрый, ты... день. А, LH... а, Crystal, добрый день, Эйлха. Да. Кристал, добрый день. На тебя поступила жалоба за нарушение правил. Мы должны проверить твой компьютер. Хорошо, включай экран. Все, я вас разбанил. Приятных вам игр. Все, спасибо. Давай, спасибо Ребята, мы проверили его компьютер а В итоге там ничего нет Поэтому читов не найдено А с ним все хорошо Опять кристалл А, кстати Опять он тот, Опять он то, Тот же игрок подал тикеты, Тот то есть, чел бухой, да <плот> А что мне делать, если он кидает ложные тикеты? А, <плот> Ифмка <плот> Да, сейчас, зайди, ты... Ты зайди ко мне в скрин. Эрик, за бань кристалла, пишет <плот> Тебя спалили, что ты читы удалил? Нет, пишет да, я вижу, но а, это... О -о -о. это странно, потому что у него античит фейс это был включен и игру он не закрывал. Я, типа, я не знаю. Где... Давай на проверку еще раз. Можно его опять на проверку показать. О, Авр... Аврора в ноябре, значит, мы использовали. Ноябре. Ну смотрите, какое совпадение, ДЛК -ка у вас с ноября, с конца грубо говоря, да, и процесс хакер у вас тоже есть. То есть метод injected хакер это Among Us. В общем, смотрите, в правилах нашего проекта прописано, что любое хранение, использование, а также упоминание читов на персональном компьютере игрока карается бы навсегда. То есть, вам есть что сказать на это? Нет. Подожди, ты. Ну блин, ты так. Тебе повезло с первого раза, что мы не досмотрели твой компьютер. Я тебе поверил. Поэтому мы отказались проверять в конце. Же... На твоем компьютере прямо сейчас мы видим щит. И тем более в июне у тебя был скачан щит. Ты играешь еще со скинченджером или играл. То есть у тебя три наруш... нарушения. Мы тебе дали первый шанс, но в чате ты сам испарился, вообще что-то бред был какой-то. Спасибо за игру. К сожалению, ты получаешь бан. Удачи. Нарушитель был наказан. Это уже у нас восьмой тикет. И мы идем дальше. ВХ. Нарушитель у нас а вас ест экзотик. Так, давайте посмотрим, как же он нас ест. Нет, у него первый уровень, но у него КД 1.60. Хорошая КД. Там он его скорее всего слышал. Павел остался. Пока супер обычная игра. Супер обычная. Нормально. Последний раунд смотрим. Пока вердикт, что он полностью чист. Его на Сити человек ждет. Так, нет, не ждал все-таки. Он убивает. Э, остались все два челика на меду. Э, чекает все еще Сити. Играет с ножом спокойно. Уходит с ножом спокойно на Сити. Слушай, нет. Э, он чисто. Чисто, да. Читов не найдено. Так. Сегодня уже 30 декабря, завтра Новый Год, точнее уже сегодня, можно сказать, мы с Димой. У тебя уже как, который час? У меня уже 4 утра, у меня уже Новый Год, так сказать. Ну, 31. да да ладно, не так уж все и плохо. А сейчас мы приступаем к работе дальше, много тикетов, уже 4 минуты держатся тикеты, давайте их сейчас все рассмотрим. Новый тикет АМВХ, режим арена, и я сейчас захожу на сервер с... Делать что-то с ним не так Ярл Фрешмик у нас э, подозреваемая Карта Астек Очень интересная карта 90% это, это ложь Потому что этих тикетов я уже столько пересмотрел Что я понимаю из... О, Хотя смотри Не, не, что-то было, сейчас посмотрим еще Что-то не то, сейчас посмотрим Ну какая-то у него Последняя пуля Попадает в голову, интересно Такой. А здесь у нас нет ничего Я пропускаю этот тикет Могу спокойно его закрыть Потому что, смотря на его игру, я не заметил ничего Читов не найдено, мы идем дальше Читерство Это от према пришло 100 Что такое 100? Это очень интересно Пистол ретейк, нарушитель Я захожу Он уже получал 6 тикетов Нет, 7 тикетов И всегда игрок проходит проверку Это что? Типа прошел? Читов а... не увидел? Типа игрок проходит проверку То есть он его вызвал на проверку И закрыл тикет и пошел дальше Ну то, что он привел на проверку угу. Играет сухо, очень подозрительно Давайте посмотрим Очень интересное событие Не знаю, чувак Uh, у него КД восемь? 1... Да, но причем он бежит на к своему пофигу. Так а ]제를... может быть и за нас? Ну yeah, mm, да, все возможно, возможно. Первый есть. Вот, uh, под коврами не понять, что там есть чел. Ну, блин, он реально займи... не видел. Но чел uh, по карте двигается уверенно. То есть это не первый левел. Это не, не его первый аккаунт Смотри, смотри, не видит С, у, у, Вспомнил про сити А стейерс не вспомнил mm -hmm, да. Ну ВХ наверное, вряд ли у него ВХ. Да и по у него очень все спокойно Ты, ты получил, то, что, тикет? Ты получил тикет, да? Тебя да, проверяю сегодня уже, проверяют уже сегодня? Да, и как? Да, да, да. Живи сегодня, удачи Читов не найдено Идем дальше Так, friendly fire Оу, оу, оу, дружище, зря ты это делаешь Будет ли рофрить над челами и стрелять своих? Вот, смотря на его, вот этот момент стрельбы Понятно сразу, что он настоящий третий левел, согласись Вот просто, ну да, как а он послуж... стреляет Опа Ой-ой-ой смотри смотри, смотри, смотри, смотри, смотри Опа, а вот и все По... А вот попался. и все, попался С, с, <с поличным Это неспортивное поведение, 12 часов бан Чапайка, на всей сетке серверов Сайбершок, неспортивное, не неадекватное Поведение, насколько? сколько? 12. 12 Нарушитель был наказан, ребят, новый тикет есть Смотрим, о, еще один От ä, преми... премиум игрока Оскорбление uh, Смотрим, Retake. токсик, токсик, он писал Токсик в чат, в сторону других игроков Боже, они, он серьезно да, вот такие тикеты тоже были Чувак, это забей просто Нет нарушения, но это прикол какой-то Читерство, АВП LEGO 2 Тикет пришел давно, поэтому я проверю Он на сервере или нет Да, у на сервер, АВП номер 7 Нулевой А им нулевой аккаунт полностью Хотя есть друзья в Steam Он получил тикет И писал в чате VIP тест У нас VIP теста нет Видимо, чел-любитель поиграть на других серверах, где этот vip тест есть. Окей, посмотрим. Настраивает, настраивает. Справа из чел он его не видит, не слышит. Вообще до сих пор, не, не, это забить. Читов не найдено, а мы идем дальше. Момент Вандер. Иду на все, он уже выцелит мое лицо из-за стены, то есть ВХ. Очень странный момент. Он получал 4 тикета, один раз он вышел с сервера, второй раз нет нарушения, третий раз нет нарушений. И ВХ, им это сложно, я идиот. Очень сложный момент. Так, смотри, ладр у нас прямо сейчас убивает красиво. Наконец-то, хоть что-то интересное. Так. Смотри, смотри, как хорошо попадает третий левел, добрый день Знает про джангл, знает очевидно про джангл oh, Ой Второй шорт, ну это не читаемо Второй шорт не читаем Он еще так общается в чате Когда у него 14-2. Когда у него... А, 5 КД у него Слушай, я его приглашаю на проверку, мне он не мне нравится Да, давай -ка. Добрый день, Ванек Привет, привет. Вы получили тикет за нарушение правил сабишока. Мы вынуждены проверить ваш компьютер. И в случае отказа вы получаете баны да, всегда. Да, а вот и чит. Скриншоты, О, да? Пожалуйста. Делаешь? М -м -м, хорошо, хорошо. Вы получаете баны всегда. Спасибо за эту игру у нас. Удачи. Да, да, я пошутил. Включай, включай, включай, включай экран. Включай экран. Окей, Ванюк, спасибо за проверку. Все прошло удачно. Спасибо за игру. Спасибо за отсутствие читов. Удачи. Извиняюсь за задержку и потраченное время. Мы были в сомнениях. Спасибо. Пока. На этом наша проверка закончилась, мы проверили около 15 тикетов, либо даже еще больше. Спасибо за то, что играете на Саби-шоке. не забывайте, что читерить, оскорблять, унижать и вести себя неправильно, некультурно, и негативно и агрессивно нельзя. Мы собираемся это контролировать на Саби-шоке. Спасибо тебе большое за просмотр этого ролика, желаю тебе спокойной ночи и не забудьте пожалуйста, что все мои ссылочки на мои социальные сети есть в описании, можете подписаться и следить за тем, что у меня происходит. И играй на Саби-шоке это абсолютно бесплатно.